Я в кабине, вот по-моему. Капит. О, я в Saravana, Bombay, Vishnevsky, New York. Vom. Fibna, Fina, Vince. Хорошо. Okay. Well,